Для тебя в моем ламбо нету места, После ночи на стало тесно, Я тебя уже забыл, если честно, Ты прости, я так устал быть известным. Для тебя в моем ламбо нету места.